Наполовину Ведь смертью каждый день Ему грозит И потому он все, Что сердцу мило До вдоха До последнего хранит Как монолит На страже мира он стоит И защитит Всех нас И как гранит не будет никогда забыт Спецназ Спецназ Он не умеет лгать Тому, кто верит и Не желает ждать Когда зовут И он придет в петель Срывая двери Которые вдруг На пути забру. Как монолит на страже мира он стоит и защитит всех нас И как гранит не будет никогда забыть Спецназ, спецназ Жить наполовину И слабым быть ему Никак нельзя Таких парней, чтоб зло Не победила Воспитывает Родина моя Как монолит На страже мира Он стоит и защитит Всех нас И как гранит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 по стражем мира он стоит и защитит всех нас, И как гранит не будет никогда забыть Спецназ, спецназ